Ко мне обратилась одна мама. Не уточнила возраст ребенка, но смысл был следующим. Дочка капризничает и требует какую-то игрушку. Но мама считает, что эту игрушку покупать не стоит. И она спросила, как правильно поступить. Всегда сложно быть каким-то третейским судьей э, и говорить как правильно и как неправильно. А здесь хочется сразу раз и навсегда определиться, что правильно это так, как поступаете вы. Если у вас есть вопросы по этому поводу, либо задайте их лично, либо посмотрите кучу видео внизу, потому что я очень часто говорю про... То, как надо, какие правила и тому подобного рода вещи Если бы у всех были какие-то единые правила У нас даже, наверное, не было бы разных стран Не то, что разных конституций и правил жизни у каждого гражданина Даже в конституции это написано, что мы имеем право и тому подобные вещи Так вот, как правильно, да? Правильно так, как вы считаете нужным Потому что, во-первых, вы сами оцениваете ситуацию. Во-вторых, вы мама. Я читала книгу Спока. Это одна из немногих книг по воспитанию детей. И из толстенной книги я вынесла одну единственную фразу, которую я запомнила навсегда и часто ее использую. «Только мама знает, что ребенку нужно». И проблемы у ребенка начинаются не тогда, когда мама высказывает свое мнение и стоит на своем мнении, а проблемы у ребенка начинаются, когда мама не считает себя главной в воспитании ребенка. И знаете, есть у меня фраза, последнее время я ее не так редко использую, Детям без взрослых очень тяжело. Верните детям взрослых, верните детям их родителей. И когда детей ставят во главу семьи, дети – это наше все дети – самое главное в жизни, ты мой самый любимый мужчина, ты моя самая любимая девочка и тому подобного рода вещи, какие-то огромные дифирамбы детям поются. Да, наверное, дети это большая ценность, но не более того. Когда у нас дети стоят во главе семьи, то получается интересная история. Во-первых, этому несчастному ребенку, да, да, я не оговорилась, несчастному ребенку приходится быть взрослым. В каком плане? Он же главный в семье. Значит, это ему решать, что делать, как быть и тому подобного рода вещи. А это не каждый взрослый может сделать. Представляете, ребенка трех, пяти, восьми, пятнадцати лет не суть вопроса это всегда сложно. А тут еще к определенному возрасту возникает простая потребность создания собственной семьи и отношений. Как же я брошу маму? Она без меня пропадет. Как же я уйду из семьи? Родители без меня не смогут. Я о них должна или должен заботиться. Я знала человека, который до такой степени был уверен, что он обязан заботиться о своей семье, что он заботился о первой жене своего брата. Он помогал материально, и не только материально, но и морально, она в любое время могла ему позвонить, его позвать. И уже там дети были не намного младше этого брата. Он всецело, все траты по содержанию данной семьи взял практически на себя. До такой степени он был уверен в своей нужности в данной семейной системе. А я узнала его, когда он понял, что к 40 годам что-то как-то у него не ладится личная жизнь. Я говорю, неудивительно, у него же есть семья. Как? Я говорю, ну, даже не одна, это и родительская семья, и семья брата. Но я же должен. Так вот, проблема у ребенка начинается тогда когда родители перестают быть родителями. Они становятся кем угодно, кроме родителей. И если вы ред... играете со своим ребенком, это не значит, что вам три года. Если вы что-то разрешаете ребенку, это не означает вашу слабость. Если вы что-то запрещаете ребенку, это не означает, что вы плохой. Во всех этих случаях это обозначает только одно, что вы родитель. Есть же простая поговорка, родить дело не хитрое. Тут почему и считается родителем не тот, кто родил, а кто воспитал. Потому что рождение ребенка укладывается ну, максимум в сутки, а воспитание на многие-многие годы. Так вот. Почему я затронула эту тему? В последнее время родители ищут ответы на свои собственные вопросы у специалистов, у родных и близких, у всех кого угодно, кроме себя. Расскажу одну маленькую историю, после которой я полюбила спокой еще больше. Как-то мы попали с дочерью в больницу, и нас из одного отделения быстренько перевели в другое, мы пришли в инфекционное, по-моему, у нее был кашель, что-то такое, там было подозрение на бронхит или воспаление, точно уже сейчас не помню, дочери было тогда лет 5-6, то есть она была еще до школьника. И нас отправили в хирургическое отделение, потому что у нее болел живот. Нас посмотрели хирурги, и, как потом я выяснила, все признаки были аппендицита. Все признаки, кроме одного, анализы не показывали аппендицит. К нам вызвали врачей светил. Ее посмотрел профессор. Он мне сказал тогда очень интересную фразу. Давайте порежем, посмотрим, что внутри. Я бы, наверное, с ним согласилась, если бы это был не мой ребенок. Что значит, давайте порежем? А он ушел. Мне очень не понравились его слова. Анализы по-прежнему не показывали пендицит. Ох уж упорные эти анализы. И мне уже сказали, не пить, не есть ребенку, готовимся к операции. Ну, анализы, видимо, запаздывают. Я вышла в коридор, честно проревелась, потому что мне очень не нравилось все, что происходило. И потом я вспомнила слова Спока, только мать знает, что ребенку нужно. Я села, подумала. И решила, что операции не будет. Я зашла в, к врачам, там сидела одна женщина-врач. И я ей сказала, операции не будет. Она, да, вы знаете, мы сейчас решаем, у нас консилиум, я говорю, вы имени, они поняли. Операции не будет, что бы вы ни решили. Я не дам ребенка резать. На сей раз она меня услышала. Через какое-то время ко мне пришел другой врач. И он говорит, вы знаете, у нас мнение разделились, делать операцию или нет. Я говорю, прекрасно. Я забираю ребенка, и мы отсюда уходим. Нас обратно перевели в то отделение, куда мы приехали. То есть в больнице там мы в любом случае были. Нам сделали уколы, которые необходимо делать при воспалениях. Ребенок уснул. <смех> В районе 5-6 утра пришла та самая женщина, которая, которая я сказала, что операции не будет. Она тревожно спросила, ну как? Я говорю, Спит, вот все сделали, все на... Какая прелесть, а мы ее чуть не порезали. Уже потом, наверное, спустя многие годы, и анализируя данную ситуацию, мне почему-то по... Казалось, что если бы я дала волю профессору, ну правильно, кто я, я всего лишь мама вместе со Споком, а он профессор, И если бы я ему дала волю, у моего ребенка был воспалительный процесс. Скорее всего, живот болел, потому что постоянный кашель надорвал этот живот. Может быть еще почему-то, я не знаю. Сейчас модная фраза про родовирусные инфекции. Тогда это было все проще. И представляете себе заживление различного рода ран на фоне инфекции? Я думаю, это было бы крайне сложно. И плюс еще, когда полостная операция, на фоне кашля и простуды, я думаю, было бы мало того большой шов, скорее всего, было бы их несколько. Возможно, он бы расходился. Возможно, я утрирую. Для чего я рассказала эту историю? Чтобы каждая мама, которая спрашивает у меня, как правильно, поговорила сама с собой и честно. Это ее ответственность, это ее задача решать как правильно. Она всегда делает так, как правильно. И еще одна история, наверное, чем-то похожая. Мы были соседками. И у нас были дети почти ровесники, разница в несколько месяцев. А наши дети заболели, о, в детстве простуда это частое явление. И э, мы пошли к одному и тому же врачу, мы же были соседками. А врач, как и положено врачу, выписывал лекарства. Я распределила лекарства на то, что нужно, что не нужно, что достаточно сильно, что недостаточно, то есть что мы будем применять, что нет. А другая мама, она верила специалистам и верила в то, что они молодцы. И она давала ребенку все. Но почему-то ребенку было все хуже и хуже, и в итоге с бронхитом они попадают в больницу. Я сейчас абсолютно не против специалистов. Я снова про маму. Я снова про то, что вокруг все могут говорить все, что угодно, но мама у ребенка вы сами. И пока вы не почувствуете в себе силу, и пока вы не позволите себе быть ответственной за своего ребенка, я скажу очень грубо, мне жаль вашего ребенка. Ребенку без взрослых очень тяжело. Инстинкта отцовства нет, а инстинкт материнства есть. Поэтому именно мать, а не отец, знают, что ребенку нужно. Именно поэтому с матерью остается ребенок до определенного возраста. Подобного рода связь недолгая на самом деле. Она заканчивается примерно к переходному возрасту. У девочек это где-то 10-11 лет, у мальчиков примерно 13-15 лет. Поэтому это не так долго быть матерью для своего ребенка. И если вы будете тем, кем вы есть по природе, ваш ребенок будет сам собой и тем, кем ему нужно быть по природе, с последующим хорошим будущим. Сделайте себе хороших детей!